про это на канале супер лего мастер сегодня буду делать обзор свою лампочку эм, лампочка очень простая да, сейчас посмотрите она загорается сейчас вам покажу в темноте вот такая лампочка извините что не смог включить вспышку не знаю как выключать потому что, как видите, сейчас ночь, сейчас где-то 10 часов. Сейчас... В общем, это мой электронный конструктор. Я его все час буду делать обзор, мой набор электронного конструктора. Сейчас... Сейчас покажу вам его. Здесь мы видим коробок батареек. Сейчас к идет такая деталь. Переводит на Деталь с лампочкой 225 вольт. 2.5 В. Проводит у нас эта деталь. И просто заставляем. Мам на телефоне недостаточно памяти. Ладно. Всем пока, вы называете коллега мастер, это был краткий обзор, как моя реализация. Всем пока!